Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня расскажу вам, как я лежала в Александровской больнице на плановой операции по удалению кисты. Итак, к 9 часам утра я пришла на плановую госпитализацию, заполнила всякие анкеточки, но в палату меня оформили только в 2 часа дня, как раз к обеду. Сейчас подойдут, где-то все на операции, сказали, ничего страшного. Выдали белье, но все еще сижу свою в свою палату. Что? Давай, давай. Пока ожидала своего заселения, походила по коридорам, изучила информацию на стендах, на посту увидела распорядок дня нашего отделения, прочитала какие-то еще объявления, когда с родственниками можно встречаться и так далее. И меня заселили в палату. Ну вот, устроилась я в палату. Вот такая у нас тут палата. Пока все вышли, снимаю. Дали мне вот такую вот бирочку. Написали мою фамилию имя. Александровская больница. Завтра операция. Все будет хорошо. Читаю роман-газету Ченги матов. Буранный полустанок. Вечером походила по коридорам, посмотрела в окошечко, изучила, как выглядит наше отделение. И уже легла спать, так как на следующий день была операция. Ну вот, с утра я проснулась, надела свою ночнушку для операции. Также напялила свои компрессионные чулки. И стала ждать, когда меня вызовут. Прооперировали меня. Все. Ура! Лежу, отдыхаю. Привязали ко мне вот какие-то проводочки, трубочки. Дренаж, чтобы кровь спускалась, мочу, видимо, так надо. Сложно пока вставать, но я стараюсь. Натерли ноги мне эти чулки, сказали не снимать три дня. Амулетик после операции мне дали. Манную какую-то кашелью, чаю. Наконец-то еда. Ну вот, сняли дренаж с меня. Осталось вот такое вот шовчики. Ну вот, небольшие Дырочки. Вот так и. После операции надо было ходить, скучно было лежать, и я стала э, ходить по коридорам смотреть в окно. У нас там напротив шла стройка нового корпуса Александровской больницы. И так быстро строили рабочие. Буквально утром привезли дымовые трубы, к вечеру они уже были установлены на крыше. А с другой стороны я нашла вот такое вот озеро. Никогда не знала, что рядом с больницей есть озеро. Ну и лежала, продолжала лежать, читать и восстанавливаться. В субботу ко мне пришла э, мама навестить меня, и э, мы посидели в холле больницы, поразговаривали с ней. Привет, Привет больная. Ой. Много людей лежит. Слушай, ну вчера привезли. А, нет, когда меня оперировали. Перед тем, как меня оперируют, моя медсестра там, делала какие-то процедуры со мной, я с ней поговорила. Она говорит, человек 30, наверное, привезли за ночь. Говорит, я даже не прилегла. Я говорю, как же вы так работаете? Ну, сутки через трое. Э, но поспать, говорит, в эту ночь не удалось. Вчера, и всегда так у них или но как? вчера более-менее поспокойнее было. А у нас палата прямо напротив поста, и там постоянно что-то звонит. Кто-то вызывает у нас кнопочки, если в палате можно нажать, если тебе что-то не mm -hmm. будет, некомфортно. Нажать. Так это напротив нас все время постоянно что-то а, Все нажимают каналы. И сегодня, ну, кому-то там капельницу снять, кому-то угу. что-то перевернуться, помочь. А сегодня вечером, в ну, прошлую ночь, э, слышим, мы. Я легла где-то в 9, но уже в 11 началось. Поступление, поступление, поступление. Медсестра кричит. Э, что ну, по телефону у меня всего четыре места осталось зачем мне кардиологию у меня гинекологи пусть платные палаты кладут а платные бесплатно тоже уже все заняты да? в общем они ну когда платные бесплатно все заняты уже уж платные ну, бесплатно э, mm, оформляют. понятно и уже она говорит у меня там моих внизу на скорой привезли кучу говорит всего Зачем вы, мне кардиологию суете? Мне ну, моих полно. Почему так много больных? А что было в во время знаю, ковида? Именно в пятницу, как а, бы, Это все нет? на скорых? Это все скорые, скорые, скорые везут. Плановых очень мало, как я. Представь, что было во время ковида. Бедные а -а -а. медики, мне их просто жалко. Все-таки они молодцы. Хоть ладно. иногда и грубят, иногда и невнимательные, но нет, по нет, поработай у нас вообще классные. Угу. Ну, ладно, ну, что же делать ну и врачи, а врачи вообще шикарные. и быстро привозят. Да. Ну а как тебе наркоз-то делали? Какой? Ну... А... Общий или как? да, называется. Меня а... повезли где-то в 10-15 по всем этим коридорам, мимо каких-то людей, в одной простыночке головы Ну да, да, это так всегда. В лифты засунули, в общем. Привезли, операционная такая вообще классная. Там телевизор, ну они же через телевизор эти, лапароскопия они mm -hmm. там смотрят, как через компьютер. И э, наркоз, значит, она мне говорит, ну как ты относишься там, Ну, спрашивала посмотрела мое состояние, я говорю, да я уже засыпаю без наркоза. Она говорит, а так может нам, я уже могу идти? Может ничего делать? Наркоз не делать. Я говорю, да идите. что-то мне вот это, не так, не так как mm -hmm. раньше, а просто прослонила, там пошел какой-то дымок, mm -hmm. чем-то таким пахло мне, а я и так уже засыпала, думаю, ну и ладно, буду спать. Не чувствую боль? Ничего, они меня нет? даже не спрашивали, mm -hmm. нет, никакой боли. Они меня даже не спрашивали, там, ты заснул или что-то, mm -hmm. раз, не разговаривали со мной. А сколько минут-то длилась примерно операция с ну, вот В 10-15 меня повезли, ну, где-то, ну, допустим, в 11 меня начали оперировать, в 1:44 закончили. Mm -hmm. Она и говорила, там, говорит, минут на 40 есть, не больше. Mm -hmm. Угу. Ну, хорошо тогда Давай, все, я пошла еще на воденька И надеемся, что ты будешь уже дома Давай, угу, пока, давай, пока. Скоро молодец. увидимся молодец, что... Оптимистично как Ну, стоит. а как еще? Чепа, не надо еще не, не, надо, деньги, надо есть что? деньги, да хорошо. А мне ничего да, нельзя не пока сумму. А, пошли я тебе реновацию Зачем покажу какую... какую делают Сейчас покажу. Хорошо. Вот, смотри. Стенд. Сосудистый, регионально-сосудистый центр. КТ и МРТ видишь. А, Считала вот, я. с возможностью переафор... перепрофилирования в кратчайшие сроки под COVID-19, 415 COVID. Ну, давай, иди гуляй. Пошла. Пока. Пошла. Так как на выходные я еще оставалась в больнице, выписка была в понедельник, никто меня в выходные не выписывал, я ходила, изучала картины и снимала свое питание. Вот чем кормят в больнице. Вот, наконец-то можно покушать вкусняшку, супчик, вермишель и компот, яблочный сок, морковка, капуста, рыбка разная, и кефир, и чай, ням-ням. Гороховый супчик, свекла с рыбой, и чай, наверно Питание после операции было, конечно же, диетическое. Я даже сбросила 2 килограмма, пока лежала 5 дней в больнице. И мне очень понравилось так питаться. Думаю, дома продолжать есть кашки. Хотя, конечно, потом девчонкам по палате приносили всякие вкусняшки. И меня угощали пирожными, конфетками. Так что шла на выздоровление, что называется. В воскресенье была шикарная погода. Я смотрела... Из окна на голубое небо, прибывающие скорые. И вот этот вот прудик мне очень понравился во дворе Александровской больницы. Не знала, что есть такой. Никогда не видела его раньше. Ну все, выписка. Днем, как пока ходила в ординаторскую за выпиской, и нашла вот такую вот розу, роза реально живая, но тут же я увидела яблоки растущие и лимоны, все на той же розе, оказалось это искусственные фрукты, мне очень понравилось такое оформление. Ну все, пролежала я в больнице 5 дней, кисту удалили, теперь можно идти домой. Очень хорошие врачи и медсестры в этой больнице. Мне очень понравилось здесь и хотела бы выразить им огромную благодарность. Ну все, выпустили меня. Вылечилась. Операция прошла успешно, все хорошо. А, анализы показали, что все хорошо. Иду домой. Тут, кстати, вот такая вертолетная площадка даже у них есть. Прикольно. И мы выходим на улицу Солидарности Позади остается мой корпус Вот, кстати, этот корпус, который строят Лечебно-диагностический Будет он здесь Новый Который виден был из окна вот того старого корпуса И если опять какая пандемия Его переоборудуют уже под койка Место ковида Или еще там какая у нас пандемия Будет ожидать Александровская больница. Красиво сделали, но еще не доделали, еще вон стройка идет, но ничего. Пойду покачаюсь на качелях. Мама с Челсиком идут меня встречать. Челси! Возвращение блудной дочери. Где у меня Челси? моя крошка, давно не виделись. Да? Давно не виделись. Иди сюда. Вот так. Вот так моя куколка. На, на, тема. Ну, крошка, картошка. Тебе хочешь на меня, да? Ты так долго дома не была, я тебя уже забыла. Кто такая? Ничего не знаю. Да? Ну, проще. Проще. Проще. Знать не хочу. А что это у тебя там в сумочке? Где Настя-то? Где Настя? Возвращение блудной дучки. Челси, где Настя? Где Настя? Настя тут. Ты довольна, что Настя пришла домой или нет? Или тебе все равно? А что, лапки мне вытирать кто-нибудь выглядит? Иди-ка, иди-ка мне мою девочка. Ну прости меня. Сначала лапки вытри. Лапки давай, вытюрали, лапки. Лапочки, вот, еще вторую. Еще вот эту. И вот эту. Все, побегай. Челси! Ой, ты моя крошечка. Сейчас скручилась. А где шарик у тебя? А где шарик? Где Мася? Мася, Мася. Мася, Мася, Мася, Мася. Где Мася? Шарик, Пипи, Пипи. <связывая> Ладно, что по-моему, на животных. <связывая> <связывая> <связывая> Настя пришла! я на улице, мне страшно. <свист> Где была? Где была Настя? Где была? <свист> ты моя крошечка. <свист> да, какая звериная я крошечка. Если ты меня кусать будешь? Ты меня будешь кусать? Ты же мне доверяешь. Ты же доверяешь мне. <свист> Иди сюда. Иди-ка. Иди. -ка. иди. <и> <соединяющие> <Моя грошечка. соединяющие> Я и тебя, и шарик люблю. И тебя, иди. Иди, иди. Ползай. Ползи, <соединяющие> ползи, ползи, ползи. Они. <соединя> <соединя> Моя. Моя крошечка. Ты вот так вот у тебя шуковое состояние такое, да? Ты так вот меня ждала. И теперь понять не можешь, что произошло. Все, <соединя> успокаивай. Успокаиваемся. И шарик рядышком с нами. Настя рядышком. Все хорошо. Все хорошо.